И отца, и сила, и Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним Днем Воскресным. Сегодня у нас неделя мисопустная, она называется. Еще ее называют неделя о страшном суде, воспоминания о страшном суде. И сегодняшнее чтение, в котором Господь рассказывает своим ученикам о том, что, что ожидает человека по окончании его жизни на страшном суде, как это будет выглядеть. Какому принципу Господь разделяет? Что нужно сделать для того, чтобы спасти душу свою? Мы обыкновенно живем так. Нам кажется, что ну, мы так хороши, в общем-то. Мы же, в принципе, торгового центра не взорвали, никого не убили. Но все у нас хорошо. Как бы так. Нам нравится. И мы довольны собой, большей части. Мы понимаем, да, конечно, я не очень совершенный, я... Да, не идеальный, конечно, но, но я в целом хороший человек. Так примерно думает большинство из нас о себе. Так мы и живем примерно. Живем и, не задумываясь о том, что жизнь эта закончится, нам придется отвечать за каждый наш поступок. За каждое наше слово сказанное, за каждую нашу мысль, за каждое наше намерение. Ничего ведь не таится, тем, Богом. Нам все откроется, а чем оправдываться будем, как мы будем... Господь отвечать. Вообще просто молчать, мы что-то мычать свое оправдание немножечко. Мы обыкновенно думаем о том, что жизнь наша это вот с одной стороны радость такая большая, а с другой стороны вот тягостные, сложная, и трудно. Но вот как бы трудно не было, но спроси человека, ну как? Сейчас закончим, продлить еще? Ну знаете, как спрашивают, там, вот, там, там, на сеансе какого-нибудь там лечения или там, массажа как нибудь скажут, ну что, еще полчаса, так, голову массируем. Вот. Ну, наверное, скажем, нет, ну, тяжело, конечно, Господи, ну давайте еще, все же здесь. Нравится нам, например, мы здесь живем, нам здесь нравится. И э, мы здесь телесно живем, нам совершенно естественно эта среда. И у нас получается некий такие, такой вот разгрос. одни живут в этом мире, совершенно не задумываясь о том, что жизнь-то закончится. Как будто, как будто они не будут умирать никогда. А другие, наоборот, живут так, и жизнь заканчивается, как будто и не жили совсем. Мне кажется, это тоже неверно. Потому что этот мир прекрасен. Его создал Господь, чтобы человек мог радоваться здесь, здесь, сейчас, в этом мире. Создал этот мир не для мучений, не для какого-то огорчения не для нашего. Создал для того, чтобы мы жили друг с другом, радовались этой жизни, помогали друг другу. Вот для чего создан этот мир. Не для непрерывного веселья, но и в то же время не для какой-то там тоски и горе, чтобы человек... Думаете, Господь такое вот э, существо, которого радует то, что мы вот страдаем и не учимся? Нет, конечно. Безусловно, когда человек получает что-то по заслугу там, и огорчается потом, что-то меняется в его жизни, какое-то э, изменение происходит внутри него, становится лучше, но... Это просто ну, средство изменения человека, но не цель. Гораздо лучше нам в этом мире жить, радоваться этой жизни, друг другу помогать, друг друга относиться с уважением. Не мучиться, не мучить других. А сделать этот мир лучше. Иначе это нужно прежде всего с себя. Не посыпать голову пеплом, раздирая свою одежду, а деятельно подумать, что мы можем сделать, чтобы было лучше. Чего такого нам не хватает? И вот именно к этому направить свои усилия. Ну а для того, чтобы у нас получалось просить помощи Божией. И за все, что с нами происходит, не забывать благодарить Бога. просить ты мол, как просим часто. А вот благодарить мы часто забываем. У нас нет такой привычки, что происходит. Просим даже так вот, что-то там вот. Оно происходит, и мы забыли как бы, Ну, оно же само собой получилось, причем через Бог. Так примерно у нас наша реакция выглядит. Так давайте будем, дорогие мои братья и сестры, не только внимательными слушателями Слова Божьего, но и добрыми делателями. И Господь всегда приходит с нами. Богу нашему славу. Аминь.